Я вообще один в кадре буду? Конечно. Класс. Это не я, меня втянули. В подъезде трое смотрели импровизацию, я просто там провонял из их запах. Арсений, вы не подходите на роль Арсения? Мы ничего не успели посмотреть. Но я раскрою секрет, я в Новосибирске был много раз. Я все, что мы сегодня посмотрели, уже видел сто раз. На самом деле было бы здорово, если бы был какой-то с нами гид. Чего еще пока людям сказать? Я, может быть, какие-то небольшие советы путешественникам. Я бы рассказал, как реально почти бесплатно пожить в этих городах, или как реально найти прикольные места. Ну и, конечно, я бы вот что-то про Россию рассказал, про те города, где я побывал. <музыка> Невероятная жажда знаний. <музыка> Нет. Я хочу лечить зубы на расстоянии. Супер Арсений, Супер Арсений. Чик, чик. <музыка> Какой? Во-первых, я актер, и я бы хотел сам себя сыграть. Я бы хотел, чтобы меня сыграл человек, который максимально на меня не похож. Знаете, такой Сережа Матвеенко из импровизации. Если вас кто-то вдруг спросит, чем, чем он отличается от остальных, Энергичней. энергичнее разговаривать. Это просто потому, что я больше остальных волновался за сцены. Спасибо вам, ребята, за интервью.